Проблема в шее компенсируется мышцами грудного отдела. Точками я пометил остистые и поперечные отростки. И если видно, то вот эта вот влево-вправо такая лесенка. Она нужна для чего? Мускулатура грудной клетки выполняет две функции. Дыхательную и вынуждена стабилизировать шею. И так как атлан по горизонту ну сдвинут вокруг вертикальной оси и перекошен слегка по горизонту, правый поперечный отросток чуть ниже. Здесь идет спазм и тащит шестой-седьмой шейный к атланту, поэтому идет завал по горизонту и внизу тоже. Грудные создают контур смещение, смещений, поэтому здесь направо, здесь налево так называемые ножницы. Вот в таких в две стороны смещениях между ними очень сильно зажимаются нервы. Здесь в данном случае этого нет, но очень может быть в других местах. И большая часть того, что я нарисовал, Имеет с собой первую причину, травму первого, второго, третьего шейных. Ну, здесь на волосах мы уже не нарисуем. Будем править и смотрим, как изменится эта картина. Вдох, выдох. там компенсация от Ланда отсюда и прям по четвертой другой Так, челюсть, челюсть. Расслабляем. Угу. Угу. Так, сейчас тянем и можно привыкать. Вот было отработано по всем смещениям, которые нашлись, не только в позвоночнике, по всем мышечным спазмам, что нашлись. Видите, абсолютно спокойно проминаю шею, никаких реакций это не вызывает. Плечи выровнялись в горизонт. И Часть диафрагмального дыхания со животом, естественно, остается, но, если так сделать футболку, видим, да, что живот заметно ниже линии ребер. Без валика, разумеется. Грудная клетка симметрична, и вся грудь вздымается целиком. Диафрагма только ассистирует реберному, скажем так, дыханию. Ноги, разумеется, симметричны. Спазмов здесь тоже нигде нет. Вот это тот финиш, к которому всегда мы стремимся. На вытяжении тело не вытягиваться, потому что уже полностью вытянуто, а здесь удлиняться некуда. Максимальное расстояние между позвонками. И в целом это состояние тотального комфорта, тепла, легкости. После правки смотрим тонус мускулатуры. Атлант симметричен, второй шейный симметричен. Чуть-чуть ну, разница в тонусе есть. Третий симметричен, тоже с разницей в тонусе. То есть, невозможно получить сразу абсолютно ровный тонус мышцы и положение позвонка. Есть определенная компенсаторные реакции, это нормально. Горизонт 6, 7, первый, второй, грудной. Вот Горизонт выровнен. Что произошло? Мы решили вопрос шеи, и компенсация с верхних шейных перестала мучить грудной отдел. Получили полную вертикаль. Во всех плоскостях адекватное положение позвоночника, ну и, как видим, ровно симметричный такой спокойный тонус всех мышц, что и нужно, ну и ощущение полного комфорта, разумеется, тоже.